Что ты будешь сегодня делать? Буду расчесывать. расчесывать будешь, да? Да. Мы будем расчесывать кого? Шкайку. Нашу собачку Скайку. Привет, Скайка. Привет, Шкайка. Скайуш, привет, моя хорошая. Будем да, Дюня взял расческу, да? Длинную расческу будем расчесывать скаюшу нашу. Так... Хорошая наша скаюшка, хорошая бишон фрезе. И Это замечательная порода для маленьких лапок, для маленьких детишек. Эта порода любит детей, хотя даже больше не любит, а терпит. Ли, да? Хорошая, она как овочка пушистая у нас, плюшевая. Пушистая. У нее есть свои инструменты. Вот вот это ее инструменты. Тут ножницы всякие, вот три ножницы. Для, для обстрижки, стрижки ногтей инструмент. Машинка для стрижки шерсти на лап. Вот такая. Вот. Длинная расческа. Маленькая расческа для усиков. Вот пасует, Да большой. большой. Давай ей будем прическу делать. Давай вот так ее расчешем. Вот. Вот. День, ты молодец. День, тебе нравится твоя собачка? Да. Хорошая. Она? Ты ее будешь обнимать? Будешь ее обнимать? Вот! Хорошая мягкая собачка. И еще... Да, собачка с еще Да, что ты будешь еще дальше с ней делать? Расчесывать? Или. Так, ты будешь... Лапы. Ты будешь ей лапы стричь или ногти обрезать? Да, это для ногтей. У собачки растут длинные-длинные ногти. И их надо обстрелять, как, как деткам, да? Как тебе обрезать, так и собачки надо обрезать, да? Да. Да. Что еще день будем делать? Может, надо феном на нее подуть? Вот это фен. Ты думаешь, это фен? Это машинка для стрижки лапок Когда у собачки лапками Шерсть между подушечек растет Вот посмотри, Денис, вот сюда Видишь, у нее лапки Вот тут вот растет шерсть И эту шерсть надо обрезать И лапку Да Наша Скайка вот замерла Думает, что с ней буду делать Видишь, Не бойся это да? да. Я принесла спрей для скайки. Это Кроу-Рояль, фирма для расчесывания от колтунов. Да, Денис? Шалко. ты сейчас себе в глазике перснешь. День пытается попробовать. <смех>, а так она очень хорошо потом расчесывается, эта собака. Видите, какая она пушистая. Очень пушистая. Очень хорошая. Обогай, мам, обогай мне. Обогай. Тебе помогать? Возьми вот эту вот расческу. Вот эту. Возьми вот эту расческу. Нет? Идет да, пушистая собачка наша. Показать, какие у нее, какой у нее пушистый хвостик. Где твой хвостик? Вот он наш, длинный хвостик. Да, Скайюша? Молоко? Нет, это не молоко. Это вот спрей от Да, Денис? Вкусенько. Очень Кушать молоко? Да. <связь> <связь> Ладно. До скорых встреч. Скажи пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. И <связь> канал. <Слышать> И ставьте лайки а -а -а -а -а -а -а. Все, пока, пока. Скайка, скажешь пока? Кажется, Скайка не скажет